Смотрим дом в Высоком. Ровная территория, парковочное место и грушевое дерево во дворе. За домом есть место для беседки и мангала. Теперь заходим. Это кухня-гостиная. Здесь большое окно на фасадную сторону и санузел за лестницей. Теперь второй этаж. Помещение такой же формы, но со скатным потолком. Вид на горы из большого окна и балкона на фасадную сторону. Дом 116 квадратов на четырех сотках. Вода, свет, канализация ЛОС. Звоните.